Так. Продолжаем проект строительства офигенной будки. Значит, у нас готов каркас. И он, ну вот, здесь видно, что шатается все вместе только. Отдельно ни стены, ничего не шатается. Так. Тут осталось нашить пару стропилы или лаги, не знаю как это называется, на что будет крыша укладываться. Вот вот этот скос. Вот этот скос получился замечательно благодаря тому, что у пилы есть угловой рез. Прекрасная функция. Так, тут план по поводу. Отделки такой, но ну, не отделки. Как бы. По поводу стены, потолка такой план. Значит, тут у нас есть половая доска. Так, на ней два слоя утеплителя и потом чистовой пол, по которому будет ходить собаки который будет весь в грязи и так далее. Так. Значит, самая интересная часть. Чтобы утеплитель сюда не проваливался, я решил подложить фанерину. И получается, что у стен будет фанерина, которая мешает утеплителю выпадать. Утеплитель. И еще один слой вот такой вот такой вот ДСП там или как это называется вот этого материала сбоку и на этом месте когда было решено делать три слоя в стене ко мне подошел диксон и сказал да ты охренел как же мы будем дышать в этом термосе как они будут дышать в этом термосе я покажу чуть позже Как собаки наслаждаются денечком тут у нас собачья мать вынашивает уже в скором будущем детей